Здорово, дорогие друзья, с вами Спиэтон, и я продолжаю проходить различные карты. На этот раз я выбрал карту пио версия 1.0. Да. Ну что ж, приступим. Правило налево, и скорее за тебя. Угу. Майнкрафтер, я хочу сыграть с тобой в игру. Ты все время мучил, убивал бедных зверушек ради их шерсти, яиц, шкур, выбрал деревья ради своей выгоды и бесценно проживал свою жизнь. Пришло время исправить все, что ты натворил и сделать выбор, кому жить, кому умереть. И правилам. Я четереть его, мать бояки, только если вас попросят не играть на мирном выжить, а играем мы на легком. Итак, снаряжение. Стой одеваем Вернемся сюда да. ну что ж пародия на паркур и мы прошли чекпонд по все мы спим. на это не обращайте внимания так это было первое самое испытание трудности еще впереди и так это второе испытание за стеной слева стадо коров. Ты можешь или сохранить им жизнь, или убить. Если ты их убьешь, то в сундуке найдешь рычаг для двери. Если пощадишь, то тебе придется пройти через стену. Лава. Если я пройти через лаву, то лучше разберись. Угу. Кнопку убить, если потыкать несколько раз, что-то помогняк, Их будет на твоих руках. Легкий лих. Не, а мне жалко коров. Я уж через лаву. Вот он. Так, лабиринт. Я надеюсь, ты готов был ждать в темноте. Выход. Шутка, ты ли не думал, что так все будет просто длинным. А я подумал. Ну что ж, побуждаем по темному клиенту. Знаю, вам ничего не видно. Мне примерно так же. Господи, какой длинный лабиринт, да? Ничего не нужно. О, цвет. Выход. Другой легко. Итак, это четвертое испытание. В одной из четырех дырок выход. В трех смерть. Москву. Так, поменяем. Тайм. Сет. Найк. Надо же нам поспать. Вдруг что это выберем? Стрим. давай, Итак, какой же выбрать? Эту, эту, эту или эту? Итак, по крайней мере, по счетчику оценок в школе три самые средние. Ну, давайте в тройку проверим. горю, горю. Угадал, угадал. Итак, поднимаемся. Воходим. Так, это твое последнее испытание. Тебе надо пройти через стену лавы и нажать на обчак, чтобы освободить овец, которых ты столько перебил. Ради их шерсти не скупи свою длину Стена лавы три раза толще предыдущей. Ты выживешь, но успеешь нажать на обчак и спасти овец. Я ну, вот ты можешь просто уйти и бойся царец. Легкий дух. Прыгай, не бойся. Не жалко, Видите, как они мершли, бекают. А, а, а. Я, я чуть не понял. Я вас спасу. Ладно, это такое, занятие. Я, я собрал здесь нет рычага, но ты понял, искупил свою вину. Ты пошел испытание, ты свободен. И так, чтобы вызволить наших овечек, уже тоже жалко. Мы ведем гейм-мод. Возьмем и сделаем вот так вот. То, что овечек нам очень жаль. Вы свободны. Выходите. Вот. Умная одечка. Ой, Тасти, Тасти, что ж ты под руку-то стоишь? Вы свободны. Сколько же их не дали? Так. Итак, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша карта. Как я могу повторить? Вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Скелетон и мои овечки. Всем спасибо, всем пока.